Единицы измерения энергии Чтобы до конца понять природу энергии, важно знать о том, как она измеряется. Мы часто слышим термины для измерения энергии, но лишь некоторые из нас вникают в их смысл. Мы здесь для того, чтобы помочь вам усвоить основы. Энергия — это способность совершать работу, и она равна силе, умноженной на расстояние. Другими словами, это усилия, прикладываемое или необходимое для преодоления определенного расстояния. Работа измеряется в джоулях, поэтому данная единица является основной мерой энергии. Джоуль это метрическая единица, которая равна ньютону, умноженному на метр, или работе, которая была совершена для перемещения точки приложения силы в один ньютон на расстояние 1 метра. Работа также может измеряться в британских тепловых единицах BTE, или калориях, в зависимости от предпочтений или сферы применения. БТЕ – это количество тепла, необходимое для нагревания 1 фунта воды в жидком состоянии на 1 градус по Фаренгейту при нормальном атмосферном давлении. Калория – это количество энергии, необходимое для поднятия температуры 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию при нормальном атмосферном давлении. Еще одна единица измерения энергии, о которой вы, возможно, слышали – эквивалент барреля нефти. Это энергия, которая содержится в одной бочке с нефтью. Мощность и энергия не одно и то же, хотя иногда эти термины используются как взаимозаменяемые. Мощность – это скорость, с которой поглощается или производится энергия, выражается в энергии, деленной на время. В метрической системе мощность измеряется в ваттах – одна единица равна одному джоулю в секунду. Лошадиная сила – еще одна единица измерения мощности, равна она 745,7 Вт. Ватт-час – это энергия, потребляемая прибором мощностью в 1 Вт в течение часа. Ватт-часы обозначают количество энергии – это единица, которую мы видим в счете за электричество. Чтобы упростить понимание, давайте прибегнем к аналогии. Представьте, что мощность – это ванна, в которую набирают воду. Мощность, по сути, скорость, поэтому она является количеством воды, поступающим в ванну за одну секунду. Ватт-часы – это количество энергии, поэтому они будут равны количеству воды, набираемому в ванну за определенный промежуток времени. Теперь возвратимся к системе измерения энергии. Когда вы слышите от кого-то объект мощностью 300 мегаватт, это значит, что он производит энергию со скоростью 300 миллионов ватт в секунду. Когда вы видите в счете за электричество цифру 800 киловатт, это означает, что вы потребляете количество энергии, равное 800 тысячам ватт за час. Мы надеемся, что наше видео дало вам представление о разнице между мощностью и энергией и о том, как они измеряются. Это единицы измерения энергии.